Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня 4 сентября 2017 года, канал Артподготов. программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир, вещаемый шалаша до новой исторической эпохи. Осталось 61 день. О как! 61. Завтра будет два месяца. Такой отсчет уже конкретный, что называется. И пишет. Мальцев не пьет. Не пьет. Не может Мальцев без опоздая. Мне кажется, мы вовремя начали вещание. Так вот, у нас донаты не работают. Я так понимаю, что они не только у нас не работают, они вообще подвисает сайт донатов. Посмотрим тогда, что будет завтра. И значит, вот тут я вычитал Интересную В твиттере Как она, господи Голосовалку Хотели бы вы вернуться в ССР И вот 4000 человек 51% сказали Да, 49% нет Но это не у меня на канале Это я просто вычитал да, я думаю, что нет, сказали, сказали те, кто не жил в СССР, а те, кто жил, сказали, да. Хотя, я думаю, что в СССР вернуться уже нельзя. Желаете вы этого, не желаете, все равно это уже все. Можно идти только вперед, и надо идти только вперед. Тот, кто идет назад, он становится идолопоклонской, да, как сейчас модно выражаться. Значит, в Саратове задержали Агеева, Рыжова. Я так понимаю, Агеев стоял с плакатом у моего, у, у, у моего родного вуза. Что там было написано, что студент при нынешней у, власти. У, у тебя нет перспектив при этом режиме в стране. За будущее надо бороться. Задержали, стоял с плакатом один, а задержали еще Рыжова и Дашу. Привет им всем. Вот, и Агееву, и Рыжову, и Даши. И я так понимаю. Два часа в Да, не, ну там же еще какая-то... Победки Да, на мер наказания еще никакая, никакая, значит, не обрушилась на них. Ну, с, если будут какие-то штрафы, я говорю, мы присылайте нам, мы оплатим эти штрафы. Так, а вот, интересно, я нашел твит такой, Максим. Костенко, конечно, и только благодаря Путину Россия будет первой страной мира, которую съела моль. Очень хорошо. Вот сообщение а, также в, твит, в нашу, а нет, это не в Твиттере, Господи, это я перепутал, это у нас в чате. Максим Костенко написал. Да, Тимур Абдулов написал на блогера канала «Личное мнение» напали сегодня, а, чудом жив остался. Надо больше информации, потому что сейчас что-то активизировалось, всякая мразь. Нужно больше информации. Вот. И сегодня, вернее, в воскресенье, вернее, даже не так, мы говорили о том, что задержали Петра игонского что его избили. За надписи на асфальте, что пытались там какое-то дело возбудить, потом сильно испугались и отправили его в психушку. Представляешь, что это уникальная совершенно вещь. И наши товарищи пришли в эту психиатрическую лечебницу в воскресенье и сделали там прогулку. И я так понимаю, что Петра сразу матери его позвонили, и сразу же его оттуда катапультировали. Почему? Ну, можно понять, потому что э, та карательная психиатрия, которая была при э, советском режиме, это была система. А здесь эту систему пока они еще не доработали. То есть, пока есть там какие-то психиатры, в основном это умные люди, потому что лечить... Больных людей могут только умные люди. Да, психиатрия, в общем-то, работает на фоне всего неплохо. И получается странная такая ситуация. Представляешь, это психиатр, там, главный врач или кто. Каждый день на кухне со своей семьей Путина, по всем там, по маме, по папе и так далее. И тут его подставили. Притащили паренька и говорят, вот давай, смотри, там решай. О чем решать? Он, наверное, так и решил для себя, что если парень болен, он будет его лечить. Если он здоров, он его отпустит. И наши ребята помогли. То есть принять такое правильное решение. Когда пришли, там провели прогулку. Это, это очень здорово, очень хорошо. И всем, конечно, большая благодарность, огромное спасибо. Я вот напоминаю в свое время. В газете «Время», вот в свое время, в газете «Время», номер газеты «46» от 25 декабря 2006 года. Я написал такие строчки, позволю, может быть, это мой витон процитировать самого себя, но мне кажется, сейчас это к месту. В 90-е годы у моих знакомых в Саратове на улице Ульяновской жил заяц. Этот заяц считался котом, дружил с котами, дрался с собаками.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 полицейско-бюрократического режима под предлогом борьбы с терроризмом и экстремизмом, воссоздание практики осуждения инакомыслящих по надуманным уголовным статьям и конечно самое в кавычках забавное развитие карательной психиатрии говорю это 25 декабря 2006 года написано так что видите все идет у них по плану, по их безумному совершенно демоническому плану но, тем не менее, я думаю, что мы их победим, потому что мы можем предсказывать, что будет завтра, а они не могут. Так, вот, э -э, Окупай Манежка прошел в воскресенье, тоже всех приветствуем, спасибо всем. Да, и можно еще да. лично поблагодарить вот Динара Идрисова, который сейчас защищает Петра Яблонского. Они там вместе провели, провели целый день в разных инстанциях для подачи жалоб на этот беспредел. Очень спасибо. хорошо. Большое спасибо. Так, вот. Так. И... А вот еще у нас тут есть новость, ага. одна, которая да, мы, да, давай, история еще с июня месяца э, про наших э, соратников с Красноярска э, из арт подготовки Сергея э, Зинова и Оксану Походун завели э, дела об экстремизме в отношении первого по э, кодексу об административных правонарушениях, в отношении второй по уголовному делу, как рассказала сама Оксана. В отношении ее возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти, либо вражды, а равно унижение чеческого достоинства». Сама она уверена, что все это связано с ее гражданской позицией. И, соответственно, в ее квартире проходили два обыска, проводили их управление ФСБ и Следственный комитет. Обыск проводили как бандитский налет, во время которого у нее изъяли флешки, телефоны другие средства связи. А Сергей Зимов, в свою очередь, рассказал, что на, на него завели дело об административном правонарушении за добавление ролика видеозаписи на своей странице ВКонтакте. На кадрах можно увидеть танки с флагами запрещенного, я, запрещенного в РФ правового сектора. При этом в имеющемся у редакции документе прокуратуры отмечено, что Сергея привлекают с формулировкой за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список. Что... Ну Надо больше информации, тоже свяжитесь с нами, пожалуйста, и я так понимаю, что там помощь оказывается, но надо максимально, все люди, которые у нас попадают под раздачу, нужно оказывать максимальную помощь всяческую и финансовую, чтобы э, все эти... Штрафы и так далее платили и помощь правовую, чтобы адвокаты работали, чтобы увязать эту всю правоохранительную систему вокруг этих дел, чтобы им неповадно было. Потому что они привыкли, что и наезжают на людей, те соглашаются в особом порядке, все признают и все. Нет, такого не должно быть вообще в принципе. Так, и так, вот. Причем на него еще пытались э, э, давление оказывать на э, Сергея Изинова и склонять к сотрудничеству, заставлять, информировать ФСБ об активистах, должны, которых можно было бы арестовать для галочки. То есть это вот непосредственно он рассказал после всех этих э, э, контактов э, с ФСБшниками. Да, вот такая мерзость кругом сейчас вылазит. Все эти ФСБшники, которые арестовывают для галочки, потом будут с этой галочкой в одном месте ходить. Вот пишет, Тихон провел лекцию в Екатеринбурге о вреде революции. Как о вреде курения. О вреде революции. Сразу же вспоминается вот прям к месту. Я думал, куда, куда показать значит вот такой памятник мне понравился Путина и Гундяеву Я говорю, каждый держит крест а в результате решетку держит говорю, вот это вот типичное Генов спрашивает в чате Мальцев почему российская власть мочит русских по митингам и не трогает мусульман по таким же митингам поговорим мы сегодня об этом очень так так значит вот интересная тоже тема вышла. Мэр Томска по итогам 2017 года может не добрать... А, мэр Томска по итогам 2017 года бюджет может не добрать 200 миллионов рублей. И сноска. За 2016 год мэр Томска Иван Кляйн заработал 200 миллионов рублей. Цифры бьются, да? Вот такая трагичная новость, умер экс-мэр Владивостока и бывший депутат Госдумы Виктор Черепков. Я знал покойного лично и могу сказать, что это, наверное, один, по крайней мере, из немногих мэров, который, ну, так скажем, своим примером показал, что политик может быть честным, что мэр может не воровать что депутат Государственной думы может не поднимать руку там всякий раз, когда приказывают свыше и так далее. То есть это был приличный человек, вечная его память. И я думаю, что некоторые его цитаты, он так афористично мыслил, останутся навсегда. Как про власть Путина он сказал фразу, которую я запомнил навсегда, и буду как-то вот ее хранить внутри. Он сказал, они приватизировали саму власть. Вот это настолько емко. То есть тогда он это сказал, когда это еще видно было не всякому. Пилот разбившегося Балашихи Ан-2 увел самолет от толпы зрителей. Ну, не, не думаю, что кто-то... Вот всегда, когда падает самолет, это он кого и не попал в толпу, это он вводил от толпы. Я не знаю, как там было на самом деле, и в общем-то, судя по тем фотографиям, которые есть, ну, просто он очень боевой разворот заложил сильно, наверное, на малой скорости, и у него что-то ничего не получилось, похоже, он просто сорвался. А вот войска опровергли информацию о выполнении ан э 2 фигур высшего пилотажа под Балашихой. То есть э они говорят, что он просто летал а не выполнял фигуры высшего пилотажа, ну, значит, просто пусть летал. Вот. И легендарному кукурузнику Ан-2 исполнил 70 лет, наверное, в связи с этим значит, показывали его, и вообще кукурузнику уронить от надо постараться. В 1947 году он первый поднялся в небо, летает до сих пор, и, в общем-то, такая мечта любого, наверное, летчика иметь. Свой кукурузник такой. Желательно вообще на поплавках, чтобы можно было с любого места, с любой реки взлететь. Да. А и... пилот выпил из вертолета во время авиашоу? Это вообще какой-то курьез, хотя, я так понимаю, закончился очень плохо. То есть, августа 109 выполнял какие-то фигуры высшего пилотажа, и мужик из нее вот вывалился. А второй пилот ее посадил. Ну, бывало раньше, вот даже есть старые кадры еще до Первой мировой войны как э, пилоты выпадают из самолетов когда те еще были этажерками но потом как-то это э, в общем как-то это прекратилось да. вот пишут мертвую петлю делать про кого это про Ан-2 если он делал мертвую петлю то это очень рискованно на таком самолете на Ан-2 он не предназначен для мертвые петли. Ну хотя мы помним, когда упал э, ЯК-40 э, пермского авиотряда, а потом оказалось, что э, там бочки на них крутились с пассажирами, ну с какими-то там северными людьми летали по пьяне, бочки крутили. И однажды как, э, ну, может быть, это байку расскажу, но это доказано было потом следствием, что однажды крутили мертвую петлю, и это железно, были там у свидетелей. Так что в Воронежской области, столкнулись двадцать 28 машин, говорят, грузовик всех собрал. И вот странное совпадение, грузовик протаранил пять легковушек в Подмосковье. Потоп в Уфе, стихий парализовал столицу Башкирии. И вот такая фотография, сейчас я вам покажу, ну там видео вообще-то, ну, видео я не могу показать, а вот фотку. Так, так, так, так. Господи. Так. Сейчас. Угу. Вот. Вот с левой стороны вы видите, тут женщина, она везла коляску с ребенком, ее смыло вместе с этой коляской, и унесло бы не знаю куда, вот выскочил водитель машины, помог ей, и тракторист перекрыл поток трактором, то есть такие совместные, достаточно решительные действия, они принесли в свои плоды, я так понимаю, никто не пострадал, Но вообще, конечно, чудовищная ситуация, представь, что у ребенка в Уфе, Среди города вытаскивает поток воды. Это... Мы же не в Техасе, где там ураган проходит такой. Ну, тут, тут получается всегда хуже, чем в Техасе. Вот. Потом 20 воспитанников Кадетского корпуса в Иркутске заразились. Гастроинтеритом. Ну, понятно, что это от еды. И мы говорим, что ничего не улучшается, все становится хуже. Поэтому, если есть возможность, чтобы ребенок где-то в каких-то заведениях не ел, нет, я понимаю, что вот там в кадетском в этом корпусе, наверное, нельзя не есть. Ну, потому что там, наверное, целый день они проводят. Ну, желательно кормить дома. В Чечне тысячи людей пришли на акцию против преследования мусульман Мьяння. Да, это произошло вчера, а не сегодня, в Чечне была акция, миллион там, говорят, вышло человек, но ну, я сомневаюсь, что это был миллион, но было много людей, и сейчас я покажу фотографию, где она, господи... Да, а, знаю вот пока митинг Грозным Да, вот он, Митинг Грозным Да, напомнит а По да. поводу лайков, пожалуйста, не забывайте Ставить лайки под видео Подписываться на официальный канал э, Артподготовка большими латинскими буквами И пополняйте э, Число наших подписчиков да. Поднимает нас в, в рейтингах Ютуба Значит, вот э, Произошло вот это событие тут вот пишут, что а, людей из отпусков отзывали, лишь вот только вывести на улицу. Ну, потому что это а, принципиально было, да, и вот. Митинг прошел у посольства Мьянмы вчера, вызвал всплеск эмоций, очень серьезный всплеск эмоций, потому что говорят, вот мусульмане в центре Москвы выступают и их никто не гоняет, а значит нас гоняют и так далее. И причем нас гоняют, мы безоружные, а тут вот фотографии даже показали вот такого рода что люди на митинг пришли с оружием стоят полицейские и их не трогают и в общем-то э -э негодование по этому поводу высказали я вот в этом отношении абсолютно не согласен а, нас трогают это нарушение закона их не трогают это соблюдение закона ну закон статья 31 Гласит, что все граждане туда-сюда, ну там, там написано без оружия. Предположим, там, полицейские это оружие не видели. Да? Там, и, и оружие ли это? Может, это вообще пневматический пистолет? Главное то, что люди вышли, они высказывают свою позицию относительно этой мьянной. Почему они вышли? Потому что их призвал кадыр. без Кадыров. Без Кадырова они не вышли. Почему полицейские не трогают? Потому что людей призвал Кадыров. А Путин в этот момент находится в Китае. То есть, какую-то отмашку дать невозможно было никому. Никто не принял решение на себя. Никто. Потом, я так понимаю, связались с Путиным, что-то утрясли и сегодня там приняли уже у этого посольства 17 человек. 17 человек задержанных. Ну, может быть, потому что сегодня меньше людей туда пришло. Понимаешь, задержали уже 17 человек. То есть, Вчера такой команды не было. Жесткая команда мусульман не трогать. Теперь такой команды нет. Кроме всего прочего, Кадыров выступил очень интересно. Он, сейчас я прям процитирую. Ну, относительно Мьянмы надо сказать, что там постоянные столкновения между мусульманами и другим, так сказать, немусульманским населением, и в этой ну, бойне, я так могу сказать, выразиться, Китай занимает позицию правительства Мьяны, поскольку они <coughs> добрые соседи, у них большой товарооборот, Китай очень четко влияет на Мьянму во всех вопросах внешнеполитических. Мьянма голосует в ООН так, как нужно Китаю. И вообще делает все, что нужно Китаю. Поэтому Мьянма очень хорошо управляема Китаем. И Китай все эти вопросы четко контролирует. И уничтожение мусульман Мьянми это, в общем-то, позиция Китая. И получается странная ситуация, о которой почему-то никто не сказал выступает Кадыров и говорит следующее. Он говорит, что, господи, сейчас я прям цитирую, мы вчера записывали, говорят там, что Россия там наложила вето, я до сих пор не могу понять, где это. имеется в виду Россия наложила вето на э, решение Совета Безопасности ООН по Мьянме. И вето наложил не только Россию, но и Китай. Они проголосовали против, так как являются постоянными членами Совета Безопасности. Вопрос не прошел. Англия выкатывала этот вопрос в марте месяце, он не прошел. Где это и кто это говорит, и где эта бумага, я против позиции России, потому что у меня есть свое видение, своя позиция. И вот тут... Кадыров не против позиции России, он против позиции Путина, потому что у России нет никакой позиции, есть только позиция Путина. Позиция Путина – подлизнуть китайцам. Путин находится в Китае, встречаясь с Цзинпином, и в этот момент Кадыров говорит, я против позиции России, потому что у меня есть свое видение, своя позиция. В этот момент, то есть это так вот сзади и по яйцам, Понимаешь, не, не, не поджопник, как обычно Путину дают, а прям по яйцам шлеп, и, и такая пауза. То есть, только Адыров не понимает, чё, не ведает, что творит. Ну, я допускаю, потому что, ну, он, я так понимаю, очень хорошо управляем мужиками в шапках, да, и они... Как-то ему подсказывают, говорят: он видишь, вот что надо. И вовремя так подсказали, когда Путин поехал в Китай, и тут вдруг такое выступление. То есть в Китае не могут об этом не знать, да? И, то есть Китай считает, что это как бы их вотчина, кто может лезть на, на эту Мьянму? Да? А тут, оказывается, он Кадыров. Причем в Китае очень сложные отношения с мусульманами, даже со своими собственными. Ты знаешь, у них постоянные разборки происходят. И тут получается странная ситуация. Посмотрим, что, э, так сказать, из этого получится, потому что Путину надо теперь как-то выбирать между Кадыровым и Китаем. Что происходит-то? Вот, тут написано, что Амальцев скажет, что мусульмане что-то изнасиловали женщину буддистку а затем убили. И новых после этого все началось. А причин всегда, то есть поводов всегда бывает масса. Масса кого где насилуют, убивают и грабят. И... Всегда есть какие-то эксцессы, да? всегда есть какие-то преступления. Но ответ иногда бывает, то есть цивилизованные, законные, схватили, посадили. А иногда, когда уже причины другие причины столкнули, в общем народные массы, то они приводят к вот таким, в общем-то, вещам, которые огромные человеческие жертвы приносят. И понятно, что с той стороны я не говорю, что там все белые пушистые, да, то есть в конце августа месяца Произведено нападение радикалами мусульманскими, там на посты всякие полицейские, погибли люди из той, с другой стороны. То есть там идет война, и бойня настоящий идет. И в этой ситуации принятие мер для прекращения смертоубийства, да, это нормальная позиция любых нормальных людей. А блокировать решение Совета Безопасности ООН по команде Китая, да, это ненормальная ситуация, тем более, вот Кадыров там сказал, что географически э, очень далеко находится Мьянма, это правильно, и никаких интересов России там нет, кроме китайских интересов. То есть Путин обслуживает китайские интересы, понимаешь, и обслуживает китайские интересы он... Э, как всегда, то есть нарушает интересы кого-то другого. То есть, если он пытается обслуживать интересы Ирана, то входит в противоречие с Эрдоганом. Или там интересы Башара Асада тоже входит в противоречие с Эрдоганом. Пытается с Эрдоганом договориться, входит в противоречие с Израилем и так далее. То есть он не может вести себя как нормальный политик, как дипломат, потому что. Ну, то ли мозгов нет, то ли как бы его карма такая. Вот в данном случае он подвиг на такие, может быть, безрассудные действия Кадырова. Но, тем не менее, это уже случилось. Это уже случилось. И было показано, можно. Ну ведь можно, да? То есть, мусульмане вышли так сказать, провели митинг. Кадыров сказал, что не будет поддерживать позицию России, если она не изменится. И все. Позиция не изменится. Понимаешь? Потому что это позиция Китая. Как, как может Путин изменить эту позицию? Это не в его силах. Поэтому она не изменится. И вот тут дальше будет интересно. Как бы раскладкой, когда мне говорили, что в осенью ничего не случится, я говорю, случится. Случится. Потому что вы думаете, Кадыров благодарит Путина за то, что он находится у высшей власти в Чечне? Кого Кадыров благодарит, как ты думаешь? Ну, точно не Путин. Аллах он благодарит. И вот эти мужики в шапках, они ему внушили, что только Аллах... В этом, так сказать, за это ответственность, за то, что он не, не, не особо грамотный, не, не, не особо такой, а, так сказать, пробивной, да, вдруг оказался у высшей власти в Чечне. Понимаешь? И он так думает сам. Но он же умеет, как, как, как критичностью мышления обладает, он же не психически больной, правильно? А значит, он понимает, что он занимает там не свое место. Благодаря кому? Путину? Нет. Поэтому он... Так, опа, а у нас донат включился. Какая прелесть. Так. Сейчас... Одну секундочку прям. Так. Очень хорошо. У нас включился донат. Вот такие вот дела происходят очень очень странные. Чем это закончится, я не знаю, но что события будут развиваться, что их э, будут эти события подталкивать со всех сторон, это сто И это Мьянма еще Путину вылезет таким боком. В общем-то, я думаю, что в данном случае у нас с нашими братьями-мусульманами нет никаких разногласий. Где бы не уничтожали людей, где бы не убивали людей, мы и кто бы они, эти люди, не были по национальности, там, расе или там вероисповедовании, нам абсолютно безразлично, этого не должно происходить нигде. Поэтому, если это где-то происходит, то э, должно, по крайней мере, осуждаться, высшим руководством страны, в которой мы проживаем. А если это не осуждается высшим руководством страны, то значит это высшее руководство, как можно процитировать Рамзана Рамзан Кадырова, шайтаны, ну то есть демоны, как мы их называем, малефики. И я абсолютно вот здесь согласен с ним. Это шайтаны, Малефики то есть злодеи, которым просто... Ну, ради своих личных интересов можно что угодно сделать то есть можно там целый народ спустить в унитаз и все нормально поэтому я думаю что в ближайшее время это все должно продолжиться и то что как-то в этой в одной лодке доскадыровано да, ну может быть кому-то и неуютно но мы опять же в данном случае двигаемся к одной цели, мы не в одной лодке, мы двигаем просто все вместе, одно и то же, то есть он фактически оказался по другую сторону, баррикад сам того не ведая. сейчас он включит заднюю, сейчас он будет пытаться что-то договариваться, но он уже все, что должен был сделать, вот представляешь, вот что есть Кавказ, даже с точки зрения модели, это горы, да, это, это вот модель, это такой вот умозрительный горы, на, который, на которых огромное количество камней, снега и все такого прочего. Что сделал Кадыров? Он вышел и закричал, и начал там бу -бу -бу -бу стрелять. Все, больше ничего делать не надо. Все остальное случится само по себе. Лавина уже пошла, все. Он что угодно, он может кричать там в обратную сторону, пытаться снег этот назад кинуть, Все. И Он уже сделал то, что должен был сделать. Путин находился в этот момент в Китае. Все очень хорошо получилось. Спасибо. Мы можем присоединиться только к этому. А вот в полиции сообщили, что вчера правопорядок не был нарушен и Песков сказал, что я не могу ничего сказать сейчас по этой проблеме, мы действительно видели сообщение СМИ, ну и там было буду всякого, почему? Потому что никто не мог принять решение это Кадыров, принимает решение только Путин, Путин в Китае как в том анекдоте, Ленин в Польше что делать? Представляешь? Сутки прошли, пока было принято решение причем когда полиции предъявили Вопрос, а почему, собственно говоря, вы ничего не предприняли против этого митинга, они э, выразили свое отношение к этому митингу, что люди пришли выразить свое мнение. То есть мнение выражать можно, оказывается, у нас. Да, конечно, а мы не выражаем свое мнение. Но это мы не будем мериться. Все имеют право, согласно 31 статье Конституции, выйти и, и выражать свое мнение. И вот мне очень понравилось. Дяденько выступал, я не знаю, кто там на митинге в Грозном. Он, он говорил постоянно от имени и по повелению Рамзана Кадырова. А еще, да. а еще там по... Это, поприветствовали друзей, прибывших из Российской Федерации. На митинге тоже очень прекрасно. Гостей. Гостей, гостей из Российской Федерации. Ну, нормально. То есть, это, это, это как раз то, что нужно. Вот, поэтому... Я что могу сказать? Вот даже если бы предположить, что ни, ничего, вот русский народ молчит, ничего не случится и так далее, но сам Кадыров э, скоро, как бы сказать, будет более опасен для Путина. Он становится старше, понимаешь? Он становится старше. И, соответственно, влияние э, Религиозное на него становится выше. Религиозные люди, чем старше становится, тем более нерелигиозные. Так человек устроен. Поэтому дальше посмотрим. Я думаю, что, что это нормально. Так, и вот, я уже сказал, полиция задержала 17 человек. И вот интересную картинку хотел показать. Ее в Твиттере специально разместили. Это митинг свободных людей в США это у губернаторского дома вот так выглядит митинг свободных людей в США и никто их не разгоняет и никто не требует от них там разойтись что-то там похоже винтовки-то у них не муляж а настоящие не, ну конечно у них настоящее оружие и я всегда говорил что единственным источником власти может быть только вооруженный народ То если народ вооружен он может быть источником власти, если он не вооружен, какой он нафиг источник, о чем речь. Вот, вернувшихся из Ирака россиянок освободят от уголовной ответственности. Прелестно, да? Аварик Караулова, которая даже туда и не ездил, сидит в тюрьме. За то, что переписывалась с каким-то мусульманином, который оказался из ИГИЛ. И переписывалась чисто на любовные какие-то темы, да? Валька Раулу сидит в тюрьме. Трясающая ситуация. У нас тут в чате есть э, человек по фамилии Владимир Савич. И вот он спрашивает, Вячеслав, дайте в актив историю первым поставить вашу пьесу у Гриши. Угу. Вот. Если... Ну, сейчас сейчас ну, пока не до пьесы. У нас 5-11. Самая главная пьеса, которую мы сейчас ставим, это 5-11. Я так понимаю, что больше никто не претендует на первенство. Да, так что мы, вот ты все координаты запиши, я гарантирую, что я пришлю. ВКС уничтожили несколько десятков боевиков в районе дер И вот вопрос такой тем людям, которые вышли на митинг против уничтожения в Мьянме мусульман. А вот там, кого уничтожают в Сирии, вот они с ВКС, вот эти космонавты, они видят, что это боевики, что ли? С самолета. Семи там иногда километров. Они видят, как это вот боевик, а это не боевик. Они там дифференцируют. У них есть система селекции боевиков и не боевиков. Они кидают бомбы. Бомбы объемного взрыва, термобарический, которые там уничтожают все подряд. И поэтому вот странно, да? То есть... Я думаю, что следующий этап как раз этот и должен быть. То есть сейчас люди осознали, что своих надо защищать. Я думаю, что предъявят еще войны за тех всех детишек, которых в Сирии разбомбили. Неизвестные подожди автомобилей. в россия колония Китая сейчас. Но если не колония, то в любом случае Китай очень сильное влияние имеет. Че? извини. Это следующая новость у нас по поводу того, что неизвестные подожгли автомобиль Юлии Латыниной. Да, это вчера новость такая пришла, и уже сообщить успели сразу же, что автомобиль сам собой загорелся. Ну, так представляешь, там многие люди написали, стоял-стоял, захотел и загорелся. То есть рассказывают, что это у того же дома, где, помнишь, там всякие события уже происходили, там же не первый... Так сказать, наезд на Юлю Латынину Надеюсь, последний Потому что, ну, я надеюсь, что Скоро этого не будет, геморроя Хотя и на ее месте надо бы как-то, в общем-то, подстраховаться Потому что власти ее не собираются защищать И заявление, такое быстрое заявление о том, что это самовзгорание, да ну, по крайней мере, технической экспертиза хотя бы должна быть. Машина выгорела дотла. Должна быть технической экспертизы, которая назовет причину. Ну, и автотехническая, в том числе, там, и так далее. Но никаких экспертиз сразу. Да, она сама сгорела. Прикольно. А вот житель Ирбита, 39-летний Денис Мурашов, протаранил сегодня утром. ККТ космос на своем УАЗе, начиненном бочками с бензином и газовыми баллонами. Да. да, сейчас вот его даже покажем. Господи. Вот пожар в кинотеатре в этом. Но он пробиться туда не, не смог, он врезался в ограждение. И вот эту машину его вытаскивают. Видео советую посмотреть, он подъезжает. Ну, Азика 452 бьется, вот там, стекла, но туда не мог проехать, а за ним уже льется бензин сзади. Он выходит и подбегает какой-то паренек, я так понимаю, случайный, и хотел помощи оказать, спрашивает, и вдруг понимает, что происходит, разворачивается, и шемин убегает, после этого поджигает бензин этот, и все вспыхивает. Ну, в общем, такая веселуха, слава богу, что никто не погиб. Я понимаю, что человек ушибленный на голову очень сильно, приблизительно в той же степени, что это Поклонская, ну, также, только он мужского пола, поэтому она просто там ходит, кликушествует. А этот, он мужик, он решил, что он Должен какие-то дела сделать. Я так понимаю, что он уже дал признательные показания. Сказал, что чуть ли там в него не вселился дух Николая II. Жесть. Это православный дух в него вселился. Жесть православный. Это вообще... Это называется у православных прелесть. То есть прельстился. Вот Поклонское это... Как бы такой очень... Яркий пример гордыни, ну, совершенно ничтожный человек, туповатый, понимаешь, с волей судьбы вдруг взлетел куда-то, да, и все, и все. Гордыня, гордыня, ее несет. И то, что вот она делает, это, это и называется прелесть, моя прелесть, да? то есть прельщается она. Вот, этот три года он находился в розыске, как пропавший без вести, по месту своего жительства. То есть, таким образом, ну, наверное, он ну, классическая вещь для участника секты. Я не хочу сказать, что он сектант, но ря ряд отделений Русской Православной Церкви, ныне созданных всяких, представляют из себя настоящие секты. То есть, вот он, видишь, разрушил какие-то все связи со своей прежней семьей, и все, там, три года его разыскивать не могут найти. Очень интересно это. И вот пишут, что с ним утрачена была связь. Ну, это им была утрачена связь с реальностью, похоже, вот этим человеком, который решил поджечь кинотеатр и для чего он это все сделал? Ну, тоже он такой мученик от Христа. А Причем здесь Христос, причем Николай. Вообще, представляешь, какая каша должна у человека в башке быть? Он православный христианин. Поджигает кинотеатр, потому что какой-то режиссер по фамилии Учитель сделал какой-то фильм «Матильда». Это фильм про Кшесинскую, а у Кшесинской был любовником по этому фильму, по крайней мере, Николай II, но это то, что ему рассказали. А Николая II расстреляли в восемнадцатом году в Екатеринбурге, а сам он из Екатеринбурга и поэтому он должен на машине въехать в кинотеатр и взорвать там все. Скажи, какое детство в башке у этого человека, понимаешь? То есть жесть вообще, просто жесть какая-то. И вот такие люди, они на волне. Вот этого путинского маразма, они вылазят куда-то. Я удивляюсь, что он э, на машине въехал. Поклонская должна была его взять, прежде чем он въехал на машине, к себе в помощники. А потом он должен был пробиться там на самый верх. В Министерстве культуры еще работать. Ну Это же жесть какая. Так что я вот для, себя, для себя написал про этого мужика. Довел до логического конца. Но сама Поклонская, я думаю, сильно обдристалась, потому что ей сегодня уже, наверное, позвонили отовсюду, сказали, ты что? Но я, думаю, я думаю, что ее уже просто замучили. Она уже пытается, наверное, как-то заднюю включать. И вот она закусилась с Ройзманом. Ройзман, привет ей передал. Она тут а -а -а, в ответ много наговорила. Нужно было просто промолчать. А вот партия ЛДПР хочет запретить неуловимых визителей и все, что с этим связано. Представляешь, ну то есть продолжается вот это вот <смех> богобесие, вот это <смех> просто жесть. <смех> это они страну с колен поднимают. Да, тут вот еще дяденька один сказал слова какие-то интересные, сейчас я прям прочитаюсь, найду... Это просто вообще великолепно. Это глава ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов. Он сказал, то, что произошло в Екатеринбурге, это явная попытка скомпрометировать православное общество и духовенство. Теперь нас хотят выставить экстремистами, неадекватами и фриками. столкнуть лбами с патриархом. кто же это хочет сделать? Это, это что же? Вот этот человек, он, он не такой же, как эти. С православием головного мозга Такой же, они там все такие же Понимаешь? Кто их хочет столкнуть лбами? Они они этими лбами бьются Друг об друга С патриархом, ну понятно, что патриарх не такой Он в Бог не верует Он верует в бабки Вечно зеленый Так что, конечно, он может столкнуться сказать, вы что там, озверели что ли? Вы что там творите? вы Конечно, можете там что-то как-то Кого-то гнобить Но не кинотеатры же поджигать Человек в чате пишет Был бы клево, если бы на допросе Он заявил, что по жизни Велела Поклонская, привидевшись во сне Да, да, да Помнишь, как в этом День выборов Когда там Надышались, а наши Он говорит, Маргарет Тэтчер Мне привидел Сказала, иди Отец Иннокентий в Челябинск На улицу Ленина дом там какой-то вот так и здесь. Бля. Вот муниципальному кандидату Веронику Быкадару совершено нападение при... по квартирным обходе женой депутата Прохорова от «Единой России». Жуть какая-то. Вообще, что-то сообщение о драках среди депутатов и нападении на кандидатов просто зашкаливают. Вот в связи с этим. Хороший, мне понравился вот такой рисунок. Прощай, Единая Россия, такого медведя несут. Такие вот вещи сейчас происходят каждый день. Около 100 тысяч избирателей изъявили желание голосовать 10 сентября не по месту регистрации. Мы это уже проходили, когда в 2012 году подбрасывали на выборах, голосовали по этим, по левым открепительным то представь человек проживает по паспорту вот на одном участке взял открепительный чтобы проголосовать на другом а участок знаешь сколько от того на котором он должен голосовать Метр вот 100. самые невероятные 100, ну чуть больше 250 понимаешь это удивительно совершенно так что Карусель, карусель, ну, карусел, карусел, кто успел, тот присел. А в правительстве Севастополя не смогли объяснить появление Билборда о солидарности с терроризмом? Вот хороший Билборд, правильный такой Билборд. Это, наверное, кто-то, наверное, имел в виду ДНР, ЛНР, 3 сентября, день солидарности с терроризмом. Не, ну, те люди, которые занимаются интернетом, это наша пятая колонна, они очень, очень хорошо все продвигают. Вот такие вещи. Очень, очень смешно мы им благодарны за это. Я думаю, что навряд ли столько такое количество ошибок. Так, вот. Очень странный. Странное да. заявление в чате. Миллиард буддистов у границ России очень вас любят и хотят. Ужас какой-то. Ужас какой-то. Да. И вот было сообщение в Краснодаре. Сегодня прямо из школы старшеклассников похитили и увезли. Вот Куда я так понимаю, что тех старшеклассников, которые политических каких-то мероприятиях принимали участие в Петербурге дошкольница в Тихах обещал Бастрыкин привлечь маму если надо представляешь это уже обошло все это 1 сентября было Бастрыкин присутствовал на там мероприятии Школьным, да, а там, я так понимаю, под патронажем следственного комитета. Это школа, и вот такая девочка прочитала, там, дошкольница тайны, я держать умею, никому я не бубу, но по службе, если надо, я и маму привлеку. Представляете, что есть такая жесть таких... Павлик вот Морозов это, воскрес. Да, ну, Павлик Морозова затрахали, конечно, если так уж по честнухе. Ребенка мало того, что убили, его еще потом использовали вначале коммунисты в жутких своих целях, потом и стали использовать демократы в своих тоже не менее жутких целях. То есть Павлик Морозов, это для меня вообще такая тема табу, я не желаю говорить, и когда я... Прочитал, прочитал вот это, а потом еще и посмотрел э, видео, то жуть какая-то, волосы дымом встают. Представляешь, какая мерзость вообще просто такая вот, которая возведена в степень, в самую последнюю поганую степень. Эта мерзость возведена. Кирилла Серебренникова оставили под домашним арестом, разрешив ему гулять два раза в день. Да, и я так понял, что фигурку Будды он принес на заседание суда, потому что ему не разрешают встречаться с ну, представителем культа. И поэтому принес принес фигурку Будды. Зря он это сделал, потому что в воскресенье мусульмане выступали против буддистов, которые уничтожают в Мьянме мусульман. Сейчас вот скажут, что Серебренников виноват. Он главный буддист самая безобидная религия буддизм и вот такие последствия. По сравнению... Не, ну мы знаем в общем-то и как бы негативные стороны буддизма в истории их очень много кстати, так что если кто-то думает, что буддист никогда не рубит и не стреляет, он это не так. Все люди, к сожалению, каких бы религий, каким бы религиям они не относились, они не всегда себя по-человечески ведут и в каждом из нас Живет зверь. Вовремя надо просто этого зверя взять под контроль. Поэтому, я думаю, что нельзя сказать, что вот эта религия, это религия мира, да, а вот эта религия, там, религия зла. Нет. В Костроме задержали майнеров при помощи спецназа. Да, и причем заявили о том, что они там как-то отмывали деньги и так далее. Ну, такую чушь просто, собачью чушь. Люди занимались биткоинами, майнили, я так понимаю, биткоины, ну и там какие-то проводки делали, зарабатывали одним словом. Ну видишь, не спросясь, не спросясь делали. А вот Умар Браилов сказал, что у него не только пистолет есть, но еще и автомат. Извинился он перед всеми, сказал, что он человек контуженный и был на взводе. И вот он сказал, это связано с моей нервной системой, моим переживанием, нервным срывом, аффектом. Я сожалею. Дело в том, что, к сожалению, я человек контужен. Я участник боевых действий, я офицер запаса. Я посмотрел его послужной список. Где он участвовал в боевых действиях? Давайте вместе разберем. семьдесят 1977 Учеба в пушно-меховом техникуме Роспотребнадзора в Москве. Были там боевые действия? Нет вроде. 77 1979 Служба в ракетных войсках стратегического назначения Житомирской области? Нет. Не было вроде. 79 восемьдесят. Слушатель подготовительного факультета Московского государственного института международных отношений. В 85 м окончил Московский государственный институт международных отношений. Значит, получил свободное распределение. До 1988 -го года работал лаборантом ГИМО. Потом с 88 по 89 работал инспектором, искусствоведом в Кооперативной галерее «Москва». До 94-го с 89 генеральный директор ТО «Данко» или «Данко», ну, наверное, может быть, там он, были боевые действия с 89 по 94 в Москве, я помню. Это да, но только бандитствующие там воевали. 94-й, 2001-й, первый заместитель генерального директора совместного российско-американского предприятия Интурист Рад Амер. Гостиница «Деловой центр». Ну, Редисон Славянская, не знаю. В 1997-м перейдет на должность советника генерального директора. С декабря 1996-го заместитель генерального директора Манежная площадь по сдаче в аренду. С февраля 2000-го Центральной избирательной комиссии зарегистрирована в качестве кандидата. Может, там он воевал в, в президенты. На выборах занял, в общем-то, 11 почетное место. Назначен, при 2001, назначен председатель Совета директоров банк Первого общества взаимного кредита. Может, там война была во взаимном кредите, но при взаимных кредитах люди воюют. Группа «Плазма» президента ООС 2001 по 2004, и потом плаза, а не «Плазма». Извиняюсь, видите, я с 2004 по 2009 член Совет Федерации. Вот тот уж, блин, воевал, так воевал. С 2009 по 2013 советник-помощник президента Сергея Приходько. Советник помощника. Круто, да? Член партии Единой России, как положено. Действительный член Российской Академии Естественных Наук. Естественных. как Сразу вспоминается... Товарищ мой Ром красношей работал следователем в Чечне еще до всех этих э, приколов которые и, и войн, которые там начались, ну в конце 80-х годов где-то. И вот он привез э, рапорт участкового, и когда там пишет произносил и пишут, и э, совершил с ней половой акт в естественной возвращенной форме. А участковый из Чечни написал и совершил с ней половой акт, естественно, в возвращенной форме. Вот такие вот дела. Так что здесь вот тоже. И... Так, что ты там читаешь? А, я хотел еще напомнить, что у нас есть всевозможные голосовалки и в Твиттере. И на ютюбе, вот что творится с голосовалкой на ютюбе, э, голосовалка за президента России. Тут такое впечатление, что Вата набежала своего поддерживать, э, потому что по последним данным Навальный занимает первое место, у него 16,8%, Путин занимает второе место, у него 13,9%, Мальцев занимает третье, 13,7%. Ну, это надо быстро. Где-то надо в описании тогда, что ли, поставить. Надо сейчас голосовалку тогда поставить в описании. Да. Чтобы проголосовали. Потому что нет, Путину ни в коем случае мы не должны проигрывать это когда даже при всех его а, троллях мы, нас все равно гораздо больше, чем людей в, в России гораздо больше, чем троллей. Так вот, директор, гендиректор курортов Северного Кавказа найден мертвым вот, в Москва-Сити. И говорят, что тут тоже ненасильственный характер смерть насилу. Ну, сейчас такие яды, что трудно разобраться. А вот и пишут некоторые СМИ, что... Банда сотрудников ФСБ, совершившие десятки убийств в Тюменской области и вообще в России, что преступление этой банды расследуется в Тюменской области, что это абсолютно там все секретно и количество убийств, которые они совершили около шести десятков. То есть я вполне в это верю. Ну, посмотрим во что это все выльется Надо больше информации Шел в мешке не утаишь, все равно выскочит И вот руководитель СБУ обвинил ФСБ В причастности к терактам на Украине Но ну, он Бортникова лично обвинил И требовал, чтобы тот остановился Я слышал, в общем-то, нормально, вполне логично Было бы и более, конечно, правильно, на мой взгляд Если бы он привел примеры Сказал бы вот так, вот так, вот так. Я думаю, было бы гораздо интереснее, людям это нравится. Но доверие к этому есть и так. Вот Крымский мост, говорят, поплыл. Да, то есть говорят, что просел на полтора метра. После того, как вот эту железную арку установили. Трансляции русской версии Евроньюз на телеканале «Культура» прекращены. Трансляции прекращены. И пишут, это не из-за того, что с Евроньюз там как-то разошлись. Хотя, конечно, нет. Поскольку в ГТРК является одним из, так сказать, владельцев акций. И даже... Член совет директоров от ГТРК есть на Евроньюз, так что там, я думаю, что-то другое, но, скорее всего, они же не могут заставить журналистов Евроньюз, как они заставляют журналистов Первого канала НТВ и так далее, РТР, делать вот такой говенный продукт, который те делают. Они не могут, они делают то, что они умеют делать, а придумывать они не умеют. Поэтому, вероятно, Евроньюз даже с телеканала Культура погнали. В общем-то, это закономерно. Я вообще всегда удивлялся, как они еще оставили Евроньюз. Ну, тут... Вот хочу напомнить, что в чате появилась ссылка на голосовалку за президента России. Смотрите внимательно. Да, ну надо ее постоянно ставить сейчас. Вот постоянно ставить эту. Ссылку. Тема дня в Российской Федерации в понедельник на всех каналах была культурная катастрофа в США. Представляешь, вот в США культурная катастрофа, о чем хрен ее знает. В 300 километрах от Владивостока взорвано, взорван водородный заряд. Представляешь, в 300 километрах водородный заряд. В центре Москвы протест мусульман. Да? Вооруженных. Во, ну, вооруженных, не вооруженных, так скажем, протест, очень массовый протест, а там тема культурная катастрофа в США, вот главное это для Киселева, и вот КНДР объявил об успешном ис испытании водородной бомбы, показали ну, показали боеголовку, и Ким Чен Ын Смотрел на эту боеголовку, да, а была ли эта боеголовка тем термоядерным зарядом, об этом почему-то не пишут. Почему-то ни один эксперт, ни одно, ни, ни, нисколечко не сомневается, понимаешь? То есть произведем взрыв подземный, вызвал взрыв, колебания в земной коре более 6 баллов в шкале Рихтера. То есть, соответствует заряду термоядерного оружия приблизительно 100 килотон. Ну, может быть, чуть меньше. Может быть, чуть больше. Да, около 100 килотон. Да, то есть, пять 5 раз больше водородной бомбы, о -о -о, атомной бомбы в Хиросиме. То есть, это реальный термоядерный заряд. Или последовательно взорванные ядерные заряды. Но, скорее всего, действительно термоядерный заряд, то ли это заряд небольшой, который можно загнать в ракету, то ли это заряд с трехэтажный дом, как взорвали в свое время американцы да, на атоле Бикини. То есть не изделие, а заряд. Но везде пишут про бомбу, про боеголовку и так далее. Кто видел эти боеголовки? Взорваны термоядерные устройства. Надо об этом говорить. А не о том, что боеголовка. Не, я вполне допускаю, что у них есть боеголовка, что, в общем-то, они такие молодцы и сделали сахаровскую слойку. Как раз 100 килотон, наверное, и будет. Но все равно тот вариант сахаровский, да, 5 тонн весил. Все равно он не залазит в их ракету. Головка должна быть меньше. Поэтому фиг ее знает. Это интересно с точки зрения анализа. Но то, что ИН является великим мистификатором, это совершенно очевидно. И что мы никогда, пока он там у власти не узнаем, что же у него есть на самом деле, он же никого не допустит, он же никому не покажет. Ну, предположим, он хотел бы, чтобы весь мир испугался, что у него есть боеголовка. Что бы он сделал? Он допустил бы туда экспертов. Они посмотрели, сказали, да, блин, у него есть, но он их не допускает. Он взрывает, но взорвать можно так, что тряханет и еще сильнее. Очень вопрос напрашивается, откуда у него все это? Не, ну они давно работают в этом направлении, и помощь была очень хорошая. Даже те люди, которые у немцев обучались, они помогали. Ю, э, Северной Корее. То есть со всех сторон. И Китай помогал в свое время. В общем-то все помогали, всем миром. Все, все нормально получалось, но а, термоядерное устройство, это в общем-то ранг гораздо более высокий, чем атомная бомба. Американское правительство признает, что КНДР произвела испытание современного ядерного боезаряда, сообщил ТАСС, представитель американской разведки. Да, видишь, они вот выдержаны, говорят, боезаряд ядерный, то есть они не говорят, что это... Бомба там, головка и так далее. И вот Трамп подтвердил готовность США использовать против КНДР ядерное оружие. То есть Трамп на ушах стоит. А у нас у границ взрыв произошел. Все нормально, Путин прилетел в Китай. Что там? Какие нафиг взрывы? Все нормально, нужно тут Россию делить. О чем речь вообще? Зачем? Какие КНДР? Так вот бабки ему несут с утра. И вот э, глава пентагона заявил, что США способны уничтожить КНДР. Но в этом вообще нет никаких сомнений. И опять же, и Путин это совершенно не волнует. Да, то есть Южная Корея проводит испытания баллистических ракет. Я не оговорился, Южная, а не Северная Корея. проводит испытания. Пентагон говорит, мы там уничтожим нафиг. Трамп говорит, мы, мы тоже все... Как бы дадим добро, а Путин говорит, нужно дипломатическим путем решать все. И это происходит у нас на границе. Можешь себе представить? Молодец, молодец. Глава ну, Минфиса ну, да, намерен представить Трампу новый пакет санкций в отношении КНДР. Какие может быть санкции в отношении КНДР, когда уже все санкции которые могли быть уже включили? Только ну, поставить флот и не выпускать корабли из портов. То есть чистая блокада. Вот больше санкций никакие невозможно. Только чистая блокада. К чему приводит чистая блокада? Блокада Китая привела к войне. Блокада Кубы чуть не привела Карибский кризис. Чуть не привела к войне. Понимаешь? Поэтому я не знаю. Сло, сложно тут говорить. Первый канал убеждает Россию, что в КНДР все хорошо и что... Пхеньян это европейское государство. Представляешь, то есть показан ряд сюжетов новостных, кроме всего прочего, фильм целый про Корею Северную, как там классно. Что там не хуже, чем в Европе, что Пхеньян это не хуже, чем европейские города. Вопрос: вот этим сукам, а что вы ваших детей не держите, в пхеньяне? Что они у вас по Парижам, там, как дочка Пескова, или еще там, как у Мизулины где-нибудь, по Голландиям? Что они там мучатся? Пусть всех в Пхеньян едут. Надо их всех собрать и отправить в Пхеньян. А лучше вообще всех этих Песковых отправить в Пхеньян. Причем мы Пхеньян вам сделаем на Индигирке и Колыме. Вы хотите вот это? Вы это получите. Потом не обижайтесь. Зачем? Вот хотите казарменный коммунизм? Ну, получите казарменный коммунизм. Нет вопросов. Очень хорошо, мне кажется. Вот тут даже человек... Твиттере написал: Хочу, чтобы те, кто участвовал в создании этих пропагандистских роликов с семьями, были депортированы в КНДР на ПМЖ. Да нет, зачем? Мы КНДР здесь устроим вообще без проблем. Такой специальное. Для людей, которые хотели жить свободно, будет свободная страна. Но отдельная часть этой страны, там где-то на Идигирке и Колыме, да, это будет специально, там, где Чучхе будет, да, там, то есть это. Расчет на собственные силы. Вот, блядь, на собственную жопу там сядете. В общем, мы вам там обеспечим такой казарменный коммунизм. Обосыть. Путин и Цзиньпин призвали к дипломатическому решению проблемы КНДР. За кого проголосовать 10 сентября? Ну, за Гудкова, наверное. Гудков же там организовывает, да? Конечно, я думаю, что... Ну, надо, надо, давай завтра поговорим об этом. Это серьезный вопрос по поводу голосования. Ну, надо поддерживать, конечно, оппозицию, если там. Ну, разберемся. Давайте завтра так в не надо. Да, Си Цзиньпин призвал к дипломатическому решению. И Путин, все они там призывают к какому-то дипломатическому решению, к ядерному сдерживанию, ну и так далее, и так далее. И. Э -э -э не поддаваться эмоциям Путин призывал. Ну а что он, он не поддается эмоциям, это же не у него рядом с домом взрывают. Во Владивостоке это не его дом. Я вообще не знаю, где дом Путина. Вот, и не намерен он пока напрямую общаться с Ким Чен Иином. Вообще, после того, как взорвали в, у границы России термоядерный заряд, стоит не общаться, а такой документ, который называется ультиматум. То есть последнее предупреждение отправляется в таких случаях, говорит, слышь, ты там, конечно, охерел немножко, но мы тебя на место поставим, если ты не понимаешь нифига. Потому что здесь наши границы. Там хочешь с кем-то разбираться. Ну разбирайся, а мы тут причем? Вот так должен разговор, в общем-то, состояться. И он должен быть, этот разговор. А он уклоняется от этого разговора. Потому что мы нечего сказать этому Ким Чин -эм. Ну Значит Ким будет разговаривать с ним в таком... В таком да. Ну вот хорошо, очень мне понравился тоже твит. Лучше иметь одну водородную бомбу, чем 10 будапешских меморандумов. И, и вот такая там фотка, она прям меня тоже порадовала. Где он? Господи, вот он. Вот такая фотка. Прям, прям хорошо он смеется. Такой, знаешь, я, я не знаю, вот во многих фильмах... С там, Джеймсом Бондом и какие-то другие там, такие фильмы про суперагентов, там предсказаны злодеи будущего, такие доктор зло, там и все. Вот прям Ким Ын такой, прям, настоящий. И Россия и Китай продолжили содержательный диалог. Это вот на саммите БРИКС они продолжили. Путин и с обменялись подарками. И значит вот КНДР, лидер КНДР преподнес Путину китайского воина в традиционном костюме, и также письменный стол ручной работы. Вот пожелал процветания. И Путин с картину из янтаря и настольный светильник из нефрита. Вот, и там в Твиттере фотографию Нефритового фалоса а, нашли китайского, говорит, а, а это Путин преподнес русскому народу. Так, вот, я абсолютно согласен. То есть сейчас мы видим, что у нас происходит в Твиттере. Голосование. Я вам советую зайти ко мне на Твиттер и тоже проголосовать. Вот Китай для России это. Проголосовал уже половиной тысячи человек. Дружественная держава, нейтральный сосед, потенциальный противник. Дружественная держава проголосовал 4%. Нейтральный сосед 10%. 86% считает Китай потенциальным противником. Понимаете, что происходит? А Китай на сегодняшний день рулит Вовой. Вова по указке Китая... Не голосует за резолюции Совета Безопасности или наоборот, какие-то бумазейки пишет и так далее. То есть вы, вы, выполняет роль мальчика на побегушках. Такие вот дела. Надо призадуматься. Вот версия у нас в чате высказывает Тим, Тимон, что, например, пудер снабжает ина, чтобы америкосов запугивать. Ну, не знаю. Америкосов не сильно запугаешь, если так по большому счету. Сам-то не хочет явно напрямую общаться. Ну, посмотрим, что америкосы сделают сыном. Тут, в общем-то, до края уже дошло. Я говорю, они не взвешивают ни Путин, ни Ким Чен Ын. одну вещь: что Трамп он не политик, он бизнесмен, он барыга. Это политики могут устроить войну, чтобы убить одного человека. А бизнесмен может убить тысячу человек, только чтобы войну не устраивать. Ну, потому что это нерационально, устраивать войну. Понимаешь? Поэтому запросто и вот этого ИНа оставить без башки, я думаю, вообще без проблем. Блядь. Только сейчас нужно принять соответствующее решение. Вот они сейчас раскачиваются, долго они принимают решение, но примут его. Путин заявил о восстановлении темпом, темпов роста российской экономики. Да, видишь, это, это, это вот для внешнего потребления, там темпы экономики вы ставите, тут, тут внутри все прекрасно понимают, что все, тут жопа с ручки, как, какая экономика, а там надо об этом говорить для привлечения инвестиций, представляешь, какой, какой смех. Япония предоставила Украине 2 миллиарда долларов помощи, безвозмездно, без всяких инвестиций, а в Россию ни копеечки не дает, почему? Потому что здесь Вова, Путин и нафиг это не надо, И лучше дружить с Украиной, чем дружить с Путиным. Да? Поэтому мы японцам можем сказать, что если они будут оказывать политическое содействие любому, подчеркиваю, любому движению антипутинскому в России, то это им будет гораздо удобнее и выгоднее с точки зрения того, чтобы иметь сторонников во власти российской, да, сторонников долгих добрососедских отношений и в партнерских, и военных отношений с Японией. Потому что я говорю, мы неуклонно стоим за заключение военного договора с Японией о взаимной помощи, поскольку видим в Японии э, как бы партнера военного, ну, я не хочу сказать против, да, но для сдерживания Китая, для сдерживания Китая нам нужен военный договор с Японией. Мы это прекрасно понимаем, поэтому против японцев поддерживать оппозицию в России, включить мозг и поддерживать оппозицию в России. Это самый простой путь, для достижения тех целей, которые они себе поставили. Правительство ЕС пообещало Украине траншу в 600 миллионов не раньше начала 2018 года. Ни Япония дала уже. Молодцы. Саакашвили заявил о задержании в Киеве его брата. Такая вот интересная новость. Э, Сакашвили заявил, что уверен, что украинские власти не смогут помешать его возвращению. Я тоже почему-то так думаю, что они не смогут этого сделать. Поэтому, в общем-то, мы ему хотим передать наш пламенный. Горячий привет, Саакашвили. Наш респект. Да? Санкции отсутствия украинских двигателей погубили российские б 200 Ситуация интересная такая, представляешь, b 200 заказаны несколько самолетов, выпускать их не могут, потому что двигатели выпускал Motor Сич и, конечно, выписал Бороду, то есть планеры есть, двигателей нет. Говорят, ну, надо покупать rolls royce двигатели, представляешь, разница между по стоимости, но это не самое веселое, самое веселое это а, лицензирование. То есть 70% бумаг нужно выкинуть и найти новые. И, соответственно, потерять, ну, год 3-4, может быть, 5 в условиях российской бюрократии. То есть Бе-200, тот самолет, который тушит пожары, все, помножен на ноль. А, соответственно, и Таганрогский а, авиационный завод Таганрогский тоже помножен на ноль. И, соответственно, те группы людей, которые на Иркутском авиазаводе собирают крылья для этого самолета, тоже их помножили на ноль. Ну и многое другое. То есть совершенно уникальная ситуация. У нас в Сибирь, который горит, Тушат два самолета, Ил-76, да, а Б-200, они неизвестно где. 8 их числятся в МЧС, где они, фиг, ее знают, летают. Ну, может быть, какие-то коммерческие дела там тушат, может, Испанию, я не знаю, что они там тушат еще. Вот. А Россию они не тушат. У нас всего 11 самолетов произведено, этих б 200 то есть там, должно быть полтысячи штук быть произведено, а их произведено всего 11, и на этом все встало, потому что двигателей нет, и п -п -п, сдулись. А самолет неплохой. Мальцев покрасил бороду, это зачем мне городу красить? Андрюш, я красил бороду, скажи ты. Освещение из ноутбука. А. Илон Маск прокомментировал слова Владимира Путина о возможности искусственного интеллекта в погоне за мировым господством. Да, видишь, как эти слова задели. Когда, когда я сказал эти слова, да. И Путин их услышал, видно его, ну, может быть, он не у меня их услышал, а через человека. Я говорю, какой-нибудь Орешкин слушал, их ехал Москвы и услышал, как Мальцев про искусственный интеллект, говорит, как панацею для Путина, как спасение для Путина. И он ему передал, и тот человек не очень умный, на полном серьезе за это ухватился, что вот сейчас он получит искусственный интеллект, и это его спасет. Представляешь, он в это верит. А Илон Маск вполне прагматичный, умный, и он понимает, что если э, Ким Чен Ын э, владеет термоядерным там зарядом, да, каким-то опасен, то как будет опасен Путин с искусственным интеллектом? Он сразу говорит о Третьей мировой войне. То есть он говорит о том, о чем мы не говорим. О том, что если Путин вдруг будет стоять на пороге получения искусственного интеллекта, то я не удивлюсь, если будет нанесен превентивный удар. Потому что люди понимают, что это такое. То есть он может получить сверхоружие. Чтобы он не получил сверхоружие, он может быть уничтожен не только, так сказать, в одну хай, но и со всеми присными, и может быть даже со всеми нами. Потому что это очень опасная игра. И если будет хоть малейшая опасность получения искусственного интеллекта Путиным, будет очень страшно. Я согласен с Илоном Маском, что Третья мировая война тогда 100% случится, потому что никто не позволит это сделать Путину, так же, как не позволили Гитлеру получить атомную бомбу. Это равноценно, причем в варианте с Путиным это еще хуже, это еще страшнее. Дания приступила к обсуждению законопроекта против Северного потока-2. Ну, посмотрим, что из этого будет, но Дания, я думаю, не пропустит им это нафиг не надо полиция Сан-Франциско вчера оцепила служебную часть генконсульства России там что-то жгли шел дым и показывали по всем каналам а еще сказали там провели обыск ты не видел обыск подходит мужик стучится excuse me открывают, он, он заходит смотрел просто вот так оглядел я не знаю кого он искал Дед Мороза Путина, там кого, и уходит. И вот так в каждую квартиру, понимаешь? Я так понял, он просто проверял, есть ли там жильцы, мебель, ну, то есть обжитые это помещение, или там уже людей нет. Потому что им предложили все освободить, я так понимаю, они не освободили. И теперь это продлили до 2 октября, понимаешь? Все продлили до 2 октября. В генконсульство туда инспектора эколога еще направляли, потому что оттуда шел дым, что-то жгли, и поэтому пришел эколог посмотреть, что жгут. А еще, значит, вот со ссылкой на определенных товарищей в американских, так сказать, ну в Госдепе. Заявля, заявляют, что российские дипломаты не хотят возвращаться в Россию и США и готовы попросить политического убежища. Представляешь? Посмотрим, во что это выльется. Но я думаю, что их будут сюда заманивать чем-то, что мы вас там в Англию назначим, во Францию. Там, не делайте глупости каким-то посулами с точки зрения бабок будут их сюда привлекать, потому что для них это страшно, если сейчас эти ребята возьмут и Напишут заяву насчет политического убежища Они конечно не хотят возвращаться И вот парадоксальная ситуация Эти сволочи Путину служат А возвращаться не хотят Хотят жить в Америке нет, вы, суки, вернитесь и со своим Путиным там живите. Причем вы не будете жить, как в русских селах. Вы не будете жить, как в малых городах. Вы будете жить, как элита. Ну вы даже так не хотите с этой тварью жить. А нас-то за что вы заставляете? Почему вы этому козлу служите, чтобы мы жили хуже всех на земле? Ну что это такое происходит? Я вот на месте американцев, кто бы попросил политическую убеждение, пинком под жопу. Давай туда, вали к своему Путину. Захарова назвала 2 сентября черным днем в истории американской дипломатии. Ой, такой черный день. Ну, вообще весело. Ты значит, мне было приятно смотреть. Хоть там и не выпиливали дверь в 6 часов утра, а там же написали. И вот, кстати, в Твиттере многие отметили, а, мне ссылки пришли, что говорит, да, конечно, говорит, там вот налетела полиция, а там у них дети, а говорят, а, так к Мальцу, когда в 6 часов утра. У нее там не было детей, когда выпиливали, выламывали дверь. Москва призвала США отдуматься и вернуть объекты российской депмиссии. Прям вот я говорю, вот елей на сердце, представляешь? Вроде казалось бы, вот особенно в советский период, там что-то американцы наезжают на Советский Союз, обидно было. А сейчас радостно, представляешь, радостно на Путина наехали, красота какая. Прям вообще мне, ко мне люди подходят и говорят, блин, ну что же такое говорит, происходит, у нас там какие-то неудачи, причем люди простые, учителя, врачи, которые работают, там вроде казалось бы, за бюджет какую-то копеечку смешную получают. Они говорят, а почему мы радуемся неуспехам России, потому что это не успехи Путина, потому что самый главный успех Путина это, это то, что он нас всех это раскатал. А Рябков назвал государственным хулиганством действия США в отношении РФ. Хулиган. Помнишь, как это <смех> Шварценег? Хулиган. В красной жаре. Жириновский предложил сменить главу МИД. Ну правильно, ну нельзя же сказать, что Путин обосрался. Нужно же сказать, что Лавров обосрался. Понимаешь? И тут Захарова ответила на предложение, значит, Владимира Жириновского. Она сказала, что. Он это говорит не первый раз. Не комментируем. Потому что не первый раз поэтому не комментируем. А, а когда первый раз они комментировали, тоже не комментировали. Он говорит, это первый раз мы не комментируем. Он говорит, это второй раз, мы тоже не комментируем. Да? И вообще не комментируем то, что не хочется комментировать. И вот глава Вциом напомнил Жириновского о популярности Лаврову россиян. Знаешь, какая популярность Лаврова россиян? Оказывается, даже по ВЦИОМу. 12,5%. Ну супер, блин, популярный. Просто супер популярный Лавров. МИД допустил военный ответ на наращивание системы ПРО у российской границы. Интересно, какой же военный ответ, да? То есть, а американцы ставят ТЭД систему, которая будет сбивать ракеты средней дальности. Она для этого построена. В чем фишка, знаешь? Попробуй проанализировать. Ракеты средней дальности, эта система сбивает. Mm. То есть, они нацелены это не на дальние цели, соответственно? У нас нет ракет средней дальности, официально. Чё париться-то? Официально, по договору, мы не имеем права иметь ракеты средней дальности. Чего вы паритесь-то? Договор разорван, нет, он действует. Они построили систему, которая должна сбивать ракеты средней дальности. У нас по договору их нет. Ну что вы переживаете тогда, если у вас нет ракет? Вы же заявляете, что у вас нет ракет средней дальности. Чего вы тогда переживаете? Какой военный ответ-то вы хотите дать? Потрясающая ситуация. Я все время я просто охреневаю вот от логики этих кремлевских мечтателей. Ну а если они у вас есть, эти ракеты средней дальности, они, суки, у вас есть, значит, вы нарушаете все возможные договора. И мир ставите на грань войны. Так кого же вы обвиняете? Они создали систему, которая защищает их от ракет средней дальности. По договору вы не должны иметь. И они тоже не должны иметь ракет средней дальности. У них их нет. Че вы переживаете тогда, если у вас их тоже нет? Кто-то бревет. Ну, понятно, кто. Вова врет. Он всегда врет. Путин второй год подряд отказывался от участия в Госассамблее ООН. Ну, понятно. А, Генассамблее <связь> ООН. Генассамблее он? да. И, и, и что ему там делать? А вот Трамп 18 сентября планирует провести переговоры по реформе ООН. Таким образом, реформа ООН будет проходить без Путина. Он же как хотел-то. Помнишь, он два года назад вышел. А ге там такой, гоголем. И нет, ничего не получилось. Число пострадавших от непонятного воздействия сотрудников Госдепа увеличилось. Да, ну это вот то, что было на Кубе, надо больше информации, но я думаю, что американцы не врут. Им смысл нет врать, тем более я так понимаю, что все подкреплено медицинскими заключениями. Если они по своей а, обычной привычке все засекретят, это будет не очень хорошо. Если они как-то это обнародуют, то будет понятно, по крайней мере, о чем речь идет. То есть, если действительно было какое-то воздействие на работников посольства, вообще дипкорпус там на Кубе, то можно будет тогда понять, что это такое, если это будет предано гласности. Если это не будет гласно, вот так, да вот они там наших там что-то облучили, то м -м, правду мы никогда тогда не узнаем. Издание Захил Hill заявило, что персональные данные американских разведчиков попали в интернет. Ну, что я могу сказать. Разведка это дело прошлого. Информационный мир не даст никаких тайн сохранить. Не даст. Уже понятно, выборы Трампа показали. То есть моделировать всю систему надо как открытую. Даже вот то, что он сделал в рамках стратегического командования, Трамп, Кибер, там всякое это, командование, да, оно, оно, и оно должно быть открыто. То есть таким образом, чтобы ничего сделать нельзя было, изначально надо делать все открыто. Понимаешь? Ну как вот биткоин, когда ничего ты не сделал, все открыто, ничего не сделаешь. Все, криптовалюта, а сделать ничего нельзя. Так и здесь, понимаешь? Надо, надо именно подготавливать такие системы, которые работают открыто. И никаких разведчиков. Пошли они в жопу, эти разведчики. Россия уничтожила все запасы боеприпасов с люизитом. Мальцев, хватит поддерживать преступный антирусский интернационал. Блин, а есть антирусский интернационал, ты слышал про антирусский интернационал? Вот что в башке у этого человека? Православие главного мозга. Сейчас сядет, поедет на УАЗ и в кинотеатр заедет с бензином. Жуть. Вот эту бы энергию до да, каких-то мирных целях хороших, а лучше не в мирных, а в целях освобождения от России от путинского режима. Самый антирусский интернационал это вот Путин, и кооператив озера. Они 99,9 в периоде процентов зла сотворили для России. Мальцев, какой информационный мир? Такой информационный, новая общественно-экономическая формация, которую мы называем информационный мир. Россия уничтожила все запасы боеприпасов с люзитом. Ой, счастье-то какое уничтожила все. Знаешь, как это уничтожение проходит? Я сам это видел своими глазами. Поэтому. Вот, люзит, знаешь, что это такое? Ну, это боевое отравляющее вещество на основе мышьяка. Вообще, боевые отравляющие вещества основные на основе хлора, бывают на основе мышьяка и на основе серы. Три основных, так сказать, компонента боевых отравляющих веществ. Поэтому происходит уничтожение. так Берется такая бочка с люзитом. Ой, нет, в ней делается дырка. Вставляется такой хобот, вещество оттуда высасывается все, разбавляется такой центрифуги и разливается по пяти бочкам. И из одной бочки отравляющего вещества появляется пять бочек того, что химики называют сдяв. Сильно действующее ядовитое вещество. Такое же абсолютно отравляющее вещество, только не боевое. Его нельзя зарядить куда-то, распылить и так далее. Оно просто вот из одной бочки говна получается 5 бочек говна. Причем не менее жуткого. А с точки зрения вот того, что это мышьяк, может быть еще и более страшное, потому что происходит перемещение, потом эти бочки, вот эти, из которых это извлекли, там же все равно остатки есть, это все... Выжигается, выжигается, потом отлетит все в атмосферу, ну и в результате все потом болеют раком, помирают, потому что мышьяк вызывает очень серьезные проблемы. Очень серьезные проблемы. Вот люизит, уничтожили все. Хвастаются этим. Как уничтожили, пол России, заразили всякими заболеваниями плохими. Да? Я, я уже рассказывал эту историю про Горный, когда, но ну, не буду. Я занимался этим вопросом. Больная тема такая. То есть, это, это жуть. Это просто украли деньги. Колоссальные деньги расхитили полностью. Фамилии всех этих деятелей мы знаем. Один из этих деятелей все деньги, которые воруют здесь, причем генерал, он тащит в Полтаву. Он оттуда родом, И всю Полтаву купил, но люди из Полтавы знают, какого фамилия. И все, никаких вопросов. Представляешь, генерал, который служит в российской армии, Привозит в деньги, деньги в Полтаву, никаких вопросов у украинских властей к нему нет. Нормально, все хорошо, блин. Да? Вот такие дела. Минфин предложил вернуть уголовный Казань за контрабанду. Ну, имеется в виду ювелирные там всякие украшения. Минфин, ну, для чего это нужно? Для того, чтобы а, как бы лоббировать интересы определенных компаний, доходы которых падают. Минфин подготовил нормативную базу для налоговых изменений на 2019 год. Ну, конечно, налоги надо быстрее. Шафутинский выступил 3 сентября на свадьбе дочери губернатора Подмосковья, ну, узнаваемо. Все, да, там воробьев, дочь замуж. Выдал классно, там ну, напротив, напротив Кремля все это происходило, все хорошо. Своя. Российские, да? Миллиардеры стали богаче на 17 миллиардов долларов. Народ беднеет, эти богатеют. Ну, все как всегда. Полтаву. Я сказал Полтаву, Винницу, извиняюсь. Какую Полтаву? Винницу, да, я, я извиняюсь. Винница, Винница, не Полтава. У меня что-то закоротило. Так что, да, вот меня поправили, слава богу, а то наговорил. Потом скажут, Мальцев наврал. Не наврал, ну, бывает, ну, мне 53 года, я извиняюсь. Вот, и 17, да, миллиардов стали, на 17 миллиардов богачи, какие молодцы, а? как работают, блядь, не покладая рук, кайлом, там, это, возводят норильские никели, там, как Павка Корчагин. Ну... Но... А партия Единой России создала собственный университет, видишь, теперь мы, университет мире, да. Ядросов, Ядросовский университет, Ядросня. Что там будет в дипломе написано? Вот у меня квалификация юрист, специальность правоведения, а там будет написано квалификация, специальность Ядросня, да? Под Петербургом сняли с поезда 78-летнего зацепера. Представляешь, дедушка, я так понял, говорят, что он там опоздал на поезд. Я думаю, он просто так добирается, потому что денег не хочет платить. Ну, в смысле, не хочет у него нет. 78-летний человек ездил на колбасе, представляешь, у поезда. То есть, это старше, чем кукурузник этот дедушка, который вот упал. Я имею в виду, кукурузник упал. То есть, я помню... Ну У нас Василий Работу был герой России, который в 65 лет был шефом -пилот, пилотом Як-38, боевого самолета с вертикальным взлетом и посадкой. Он вошел в книгу рекордов Гиннесса, у Ельцина в Кремле прочитали эту книгу рекордов и дали ему героя России. Ну, после того, как эту книжку прочитали, вот этот дедушка отличился еще больше. Со 78-летний зацепер, но ну, героя России не дали, а протокол на него составили. Ну, у нас есть наглядный пример, недавно совсем, то, то что был гостях у нас Пьер, а Пьеру, если не... Ну, уж не зацепер, в конце концов, ну ты че, вели... наглядный пример зацеп. Ну, просто выглядит да, он свои 70, очень хорошо. У меня, кстати, в жизни был случай такой. Я очень торопился, был в милицейской форме, в лейтенантских погонах, и бежал. И я понимаю, что опасный опаздывает троллейбус, не попадая, он уходит. И я прыгнул на колбасу, и одну остановку проехал на колбасе. Все, кто сидел в троллейбусе, они аплодировали, угорали. Потом я вошел в троллейбус, они так и притихли, но был весело, Вот. Ставропольчанки украли коня, подаренного Владимиром Путиным. Вот Глория Колесникова, такая в столице Есентуковской проживает, и Путин подарил коня, которого назвали президент. Плохое название. Представляешь, двойная, двойная такая... Это бедоносная сила, подарок от Путина, да еще так, такое название. Коня украли. Ну, естественно, что сделала полиция? Полиция проводит расследование, вернее, не расследование, а материал проверки зарегистрировали. будут смотреть, сам он ушел или не сам. Это первое, что я понял. Знаешь, почему? Ну, потому что, когда я работал в милиции был такой я уже рассказывал как-то материал проверки отказной материал классический просто великолепный там про коня орлика я уже рассказывал что конь орлик пропал из совхоза овощной и написали заявление но ну, а как надо было отбросить это заявление вот один деятель у нас написал Отказняк такой, что вот там конюх Иван этого коня там не кормил, не поил вообще алкаш и сволочь. И скорее всего он не привязал, потому что он неоднократно его не привязывал. Вот тетя Паня видела, как он его не привязывал. Там тетя Вера видела и так далее. Скорее всего конь вот этот, который плохо кормленный, плохо поитный, нечесанный, обиделся на все это, когда его очередной раз не привязали, он ушел. И все, и поэтому, так как его не похитил никто, в связи с этим, значит, в в возбуждение уголовного дела отказать, и, значит, соответственно, представление вынести о том, что конь, конюх этот, в общем-то, нехороший такой человек. И вот здесь, я думаю, будет то же самое, независимо от того, что коня подарил Путин. Я для себя написал, вот на полях вот такое вот очень мне. Захотелось это написать. Взрыв водоробной бомбы в 300 километрах от Владивостока. Мьянма и вооруженные кавказцы в центре Москвы. Поджоги кинотеатров и машин. Банда убийц ФСБшников. Дети, клянущиеся Бастрыкину посадить маму. Миллиардеры, ставшие триллиардерами. Дипломаты, не желающие возвращаться в Россию. карательные психиатрия за надписи на асфальте. 78-летний дедушка Зацепер и конь. И конь. У нас вспоминается тот, помнишь, анекдот, когда дяденька, учитель физкультуры, его директор вызывает, говорит, слушай, там учительница не пришла, будешь сейчас урок вести. А он такой обкуренный немножко решил еще дарбалызнуть Пришел, садится, достает козью ножку, прикурил и говорит, я вам сейчас буду читать стихи, дети, слушайте. И так... Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Приходи к нему лечиться. И ворона, и волчица, и жучок, и паучок, и конь. Вот, это, понимаешь, вот мы сегодня перечисляем и Конь, понимаешь, и все, просто, просто взрыв мозга, сегодня я даже не знал, как компоновать новости, потому что это какой-то клубок, какой-то фантасмагории полный вообще, то есть, новости не просто плохие, это фантасмагорические, это новости из параллельной вселенной, то есть, это что-то происходит такое, когда говорят, что осенью ничего не случится, да уже случилось, уже наступил осень и вот такие новости. Посмотрите, это же совершенно очевидно. Пелевину даже не надо сюжет для своих новых книг да. придумать, просто брать новостную ленту. Пенсии военным увеличат в четыре этапа. И когда и насколько вырастут пенсии, не говорят пока. Вот в четыре этапа увеличат. Ну, все нормально, вот. с 1 сентября 17 с 1 декабря 17 с 1 июля 18 с 1 января по 30 июня 19 -го. то есть это военные, иными словами, военный денег дадим Путина, защитите, пожалуйста, вот так они говорят, понимаешь, хер вам, я имею ввиду от военных. В Твери смолинские гаишники рассказали, кто и как именно им угрожал после задержания прокурора. Да, там каких-то гаишников задержали, которые задержали прокурора, который ехал на машине и не захотел снимать эти... Тренировку, в общем, я так понимаю, что там все отличились, он показывал им наверняка удостоверение, они его заковали, ну и быковал, они его заковали в кандалы и сказали, что он им ничего не показывал, в общем, ну, разборка, а он, как, как это ни странно, оказался трезвый и не под наркотиками. Вот это, конечно, не везуха полная, потому что, ну, как обычно, пьяные под наркотиками ездят, а это трезвые и без наркоты. В Италии арестовали подростков, напавших на туристов из Польши, какие-то вот выходцы из Африки избили мужика на пляже, а его жену изнасиловали, то есть вот это происходит в Италии, там их сейчас ловили, поймали. Сейчас я, давай, быстро тогда прочитаю, что тут э, какие-то, подожди. Так, ну, наверное, на завтра остальные. Остальные новости давай на завтра, потому что время у нас уже, и донат э, там есть, будем читать сейчас. Будем читать донат. У нас еще есть э, предложение нашего близкого соратника э, по поводу конкурса. Да, который какой, Который да. мы можем объявить, и, скорее всего так и сделаем, да, э, на тему того, чтобы те, кто сейчас находится э, и работает на крупных предприятиях, которые еще не развалины до конца, чтобы они могли подать заявку на проведение забастовки двухмесячной. Да. И... Эту заявку каким-то образом зафиксировать? Ну как каким? Заявку приносится в соответствующие значит, учреждения, где работает, где человек работает, и там исходящий номер и так далее. И, так далее, да. и потом, после смены власти, по этой заявке можно будет получить 10 тысяч рифкоинов. Очень хорошо. Я считаю, что это очень правильно. То есть сейчас очень важный момент это забастовки. Очень важный момент забастовки, стачки, так что подавайте заявление. Я думаю, что всех, кто там хоть какое-то отношение имеет к профсоюзам, к каким-то большим коллективам, всех надо агитировать за то, чтобы бастовать. Потому что забастовка это... Один из самых действенных методов борьбы с взорвавшейся властью. Да, но ну это начало, так скажем. Алексей Галкин, Сызрин, вам крепкого здоровья. Я желаю истории остаться на веках. Осталось ждать уже совсем недолго. Все пятого. Увидимся пока. Да, Спасибо. Серега Питер, дядь процент вероятности революции есть? Если что, я с вами. Не ждем, а готовимся. Ну, процент увеличивается каждый день. Процент увеличивается каждый день, и мы это видим. Мы будем, конечно, смотреть, как развиваются события, пока они развиваются успешно. Я думаю, что дальше будет еще усиление. Как мне Андрюша сегодня сказал, мне очень понравилось, он говорит про одного человека, говорит, там полное уныние и, и вот как-то... Так, я говорю, я удивился бы, если кто-то революцию стал делать в хорошем настроении, в таком, да, то есть, все классно, все вообще хорошо, в стране прекрасно, давайте так ради, ради счета сделаем революцию. Конечно, люди доведены до отчаяния, люди находятся в унынии, люди ограблены, люди не получают медицинского обслуживания, их детей не учат, и, в общем-то, все хуже и хуже и хуже. Поэтому, конечно, тут единственный выход – это революция. Бух, Бухоба Баджанян. Если у Путина будет искусственный интеллект, то он Путину скажет, что с складывать надо и что лучше по собственному желанию на этот свет отправиться. Нет у Путина других сценариев. Война – не выход. Согласен, да. Сергей Талган без Спасибо. подписи. Спасибо. Многодетный Вячеслав, желаю вам в помощь всех ангелов-хранителей. Одна надежда на вас, чтобы все получилось. Спасибо огромное, но... Не, не должна быть на меня только одна надежда. Вы что? Я миллион раз говорил, вот надо надеяться на всех нас, на себя, на свои силы. Ну что ж мы такие слабые, что ли? Давайте будем надеяться на свои силы. Владислав Ивупантерка из Твери. Вячеслав, канал Live News прекратил телевещание. властей на пропаганду не хватает денег. Нет ли ощущения, что стало меньше троллей в чате? Ведь они в основном за деньги работают. Да, есть такое. Они какие-то сейчас стали это, волнообразные. То есть волна приходит и уходит. Они, наверное, каждый день получают а, разные задания. То есть там сегодня одним там, писать, срать в чат, завтра другим и так далее. Не только троллей стало мало, нас стало много. Поэтому троллей на всех не хватает. Морфиус, Вячеслав, почему вы против ЕГЭ? Ну, я вообще думаю, что система ЕГЭ какая-то для нас не, не очень подходящая. Ее можно использовать, если трансформировать, но а, как а, чисто тестирующую систему. Все-таки экзамен это очень важный аспект с точки зрения вообще эмоциональный. То есть человек, который готовится, издает экзамен, он что-то преодолевает. Не только вот сидит он там что-то записывает в этом ЕГЭ, да? а когда он непосредственно сдает экзамен, мне кажется, это более, так сказать, ну, может быть, я живу в старом времени, может быть, информационный мир и требует какого-то тестирования, да? но пока, вот мне кажется, образование все-таки должно быть офлайн, да. Соня из Воронежа, у меня уже миллион рифкоинов, прошу зачислить. Спасибо. Ян Бедный, Вячеслав, ваша почта работает, 1 сентября отправил письмо. Да, работает, я прочитал, причем резкий, чем могу, спасибо. Аноним. Для соратников энергия увеличивается в разы, все, все прогрессивные силы наши соратники переди планеты всей. Сколько нам будет очередь на проживание в нашей многострадальной стране? Ура! Хорошо. Кот верный, Мариночка. Весной спросил московского первоклассника, что ты нового узнал в школе. Он ответил, что знает теперь, э, кто такие фашисты. Это украинцы. Московское образование, как всегда, на революции 5.11-2017. всегда Это очень, очень ценное знание. Представляете, вот на самом деле вы тронули очень пласт такой страшный. Сколько нам усилий нужно будет потратить, чтобы вот это все нивелировать. Представляешь, какой, какой мусор забили в голову людям и как этот мусор доставать. Я понимаю, что теми же самыми усилиями, то есть путем депрограммирования. Но получается вот так в свое время Тед Патрик, который вдруг президента Рейгана, который занимался тем случаем массовой гибели всех свидетелей Еговы в Гаене, помнишь, вот он как раз говорил, что депрограммирование, по сути, невозможно. То есть, возможно, следующее программирование. Понимаете? То есть, человек запрограммировали, вот мусор убрать из головы нельзя. Можно... Этот мусор чем-то замусорить сверху, понимаешь? Чтобы он, он был не, не такой асоциальный. Знаешь? Вот в чем проблема-то. Вот, вот это сегодняшняя новость про девочку, которая была готова свою своей маме. Не, ну это она стихи читал девочка совсем маленькая, но тенденция страшная. Тенденция, безусловно, страшная. Стас, Стас, да. Привет, Дядя Слава. Нужно в кратчайшие сроки миллионы бунтарей на 5-11 успеем? Конечно, успели. Мы даже не знаем, сколько у нас сейчас. И в этом большая прелесть, потому что об этом не знает ФСБ, и об этом не знают менты, и никто Росгвардии, никто об этом не знает. Поэтому, если кто-то из них скажет, что они знают, они врут. Роман, Слава, на сайте пр президент, наверное, ру. Да? немного другие результаты по голосованию президентов. Наших там совсем мало. Mm, не знаю. А какие там результаты? Смотри, так, аноним, спасибо. Гани. Надела, спасибо. Павел Зеленоград. Я все понимаю о необходимости некого союза, но вы думаете, коренное русское население простит мусульманам все то ханство, унижение, массовое изнасилование и распространение наркоты? Нас ждет Косово номер два. Да не ждет нас никакой Косово номер два, мы прекрасно. Уживаемся, например, я всю жизнь живу в Саратове, у нас живут мусульмане, всегда рядом, мы всегда прекрасно уживаемся. Так что, я думаю, что если не будет власти Путина и тех людей, которые разделяют и властвуют, да, то мы будем прекрасно жить и, и не помнить даже, кто есть кто. Основная масса, давайте говорить откровенно, у нас вообще атеисты. Не православные, не мусульмане. Основная масса людей в России атеисты. Ну, или формальные верующие. Ну да. Володя Сор, Сарат Фурксин, спасибо. Привет, хунты. Если бы русские были так дружны, как мусульмане, этой власти уже не было бы. Здоровья, и успеха. Дай бог, чтобы случилось 5.1.17. Вот он прав абсолютно. Павел Зеленоград, а, а не это мы уже прочитали. Анатолий Ленинград попросил 01 9 перевести мои донаты на рифкой просьбе не выпол еще раз прошу внимание андрей ты тогда это mm -hmm. я помню даже запись дмитрий не до... я не могу прочитать дмитрий не, не дорог Вячеслав, да. пока вы были в аресте я выиграл первый творческий конкурс арт подготовки я отдал тысячу на революцию хотя бы хотел хотелось бы их на ревкойины очень хорошо. Андрей, тоже возьми да. вот эти вот да. два. Спасибо. Виваля, Революсион. революцион. Отлично. Андрей Сорокин. Спасибо. Я и мой АКМ готовы. Привет с Брянщины. Привет, Владислав. Да, Давыда да, Павел. Привет из Сызрани. Маленький вклад в общее дело. Большой привет от ваших сторонников. Так, Владислав... А, из Да, на общее дело зачислить Пожалуйста, на Ревкойны Насильник режима Вячеслав Напчак, я работаю в бюджете Работа нравится, только Платит, Платят мам. мало Если я буду, и меня уволят Вы вернете мне мое рабочее место С удовольствием Руслан, привет О, Приветствует хунту Вячеслав, надеюсь, что ты тот самый гончар Который поднимет Русь Всех благ Спасибо Надеюсь, что народ наш поднимет Русь. Я все-таки больше... Я верю в себя, конечно. Я знаю, что я пойду до конца, но я верю еще и в наш народ. А иначе смысла бы не было. Так. <oug Ivan Lui> Из Китая вернется Баван Ли. Так. Так. Вот мне нравится. Мы терпим русских 300 лет. Чего вы болтаете? Мы к вам русским не пришли, это вы к нам пришли. Я не знаю, откуда это, но очень разбираться, кто к кому пришел, иногда очень смешно. Очень смешно, потому что люди очень часто плохо знают историю. И иногда прямо вообще... Это шедеврально бывает. Я сразу вспоминаю рассказ Джека Ларни. То есть рассказ это повесть четвертый позвонок. Там есть один момент, когда он спрашивает в школе мальчика, говорит, как твоя фамилия? Тут, говорит, сказал Станислав Валентин Дренскиев Додьевицкевич. Он говорит, ты поляк. Он говорит, нет, я американец. Он говорит, ну твои предки приехали из Польши. Он говорит, они всегда здесь жили. А индейцы сюда приехали. Вот приблизительно. Очень часто мы так, такой же вот слышим. Вячеслав вы народник, ну безусловно, то есть вот современная форма народничества, наверное, как раз такая. Так. Из Китая вернется в Ван Ли. В Ван Ли. Так. Пишет, Мальцев не гончар, Мальцев мент. Вот че у человека с башкой, а? Просто. Вот, привет придает Петербургцы с вами. Да, спасибо. Петербургу особая уважуха, потому что молодцы. То есть большие надежды мы на город на Неве возлагаем. Я думаю, Путин очень сильно сыт, потому что это принципиально для него Питер, как для Сталина-Сталинград. Да? То есть такой вот он никак не может его потерять 5-11. И ему надо разорваться, представляешь, у него на Дальнем Востоке жуткие проблемы, у него по многим городам Сибири жуткие проблемы, у него в Дагестане страшные проблемы, в Калининграде страшные проблемы, в Питере и Москва. Что он будет защищать? Сил защитить? Все, нет, никаких сил защитить. Сосредотачиваться он будет, скорее всего, на Москве. И что же тогда получится? Очень легко просчитать, что получится. Так что, Ву, вот такой тебе ребус. Чего ты будешь защищать пятого-одиннадцатого? Реши для себя. Так. Спросит Вячеслав, на Эхо Москвы в эфире по скайпу вас ждать. Венедиктов хороший вопрос задает. Да, да, конечно. Ну, я думаю, что это ближе к следующей неделе, потому что нам просто по скайпу выйти нет, куда У нас просто засекут, если мы выйдем по скайпу. Здесь мы можем шифроваться, а там не можем. Это вот очень момент такой неприятный. То есть мы выйдем тогда, когда уже будет не страшно, да? Спасибо что вы нас смотрите. Спасибо. До завтра. До свидания. До свидания.